Не говори, что мой своего пр прадеда убил. О, слышали, да? Да. да. Так. Это вот там Вот, собрана. Такие штыри вбивались в фундамент домов, которые подверглись национализации. Сейчас здесь у вот тебя нахожусь в стрелковой ячейке. Примерно кто-то из здесь мог находиться вот так. Вот отписка от администрации города Рижевска, управления по культуре и туризму. И такими отписками мы можем оклеить все стены дома Пастухова. На самом деле сегодня один из самых важных дней жизни.